Всем привет! Вы на канале Процветок, где мы помогаем растить вам свой сад здоровым и урожайным. И сегодня мы поговорим о первых обработках. Уже началась весна, где-то в Беларуси снег сошел, где-то еще держится, но растения чувствуют весну, почки набухают, Растения просыпаются, но вместе с растениями просыпаются и вредители. Пока они еще не очень активны, многие виды различных там яйцекладок, куколок прячутся на коре деревьев, под корой, в разных трещинках и складочках, на опавших листьях прячутся споры, парши, прочих листовых пятнистостей. И вот это время, ранняя весна, период набухания почек, очень важный момент для того, чтобы провести первую весеннюю обработку. Поскольку у нас... Температуру пока держится положительные, но низкие, а ночью еще и хорошо промораживает. Поскольку почки у нас еще не раскрылись только набухли, то пользоваться мы будем исключительно неорганическими контактными препаратами. А именно, начинаем мы обработку всегда с препаратов меди. Это может быть медный купорос, бордоская жидкость, Пик, медекс, купроксат либо косайт. Кстати, самой активной формой меди на сегодня считается гидроокись, меди, которая содержится именно в косайде. Она наиболее эффективно искореняет запас грибковых болезней, который остался на листьях, на коре, побегах и так далее. Для обработок по набухшим почкам можно использовать двух трехпроцентный раствор бордосской жидкости например если же почки начинают раскрываться и показался зеленый конус на самой верхушечке берем концентрацию один процент для борьбы с вредителями особенно с такими трудно искоренимыми как щитовки точнее их яйцекладки как э, яйцекладки тли мы используем сейчас вазелиновое масло, препарат 30+. Особенность его действия в том, что попав на побеги, на ветви, где располагаются яйцекладки, клещей, тлей, вазелиновое масло покрывает их тонкой пленкой и препятствует выходу из них личинок, которые затем уже готовы кушать молоденькие первые листики. При обработке следует помнить, что температура воздуха должна быть днем не менее плюс 4, плюс 6 градусов, потому что масло должно быть активным, жидким. Далее, при обработке смачиваем тщательно всю поверхность коры. Не слегка попырскали, а именно смочить хорошо. Особенно тщательно обрабатываем те деревья, на которых вы уже заметили – что есть щитовка, на которых вы заметили, что уже есть яйцекладки. Эти места обрабатываем особенно аккуратно, особенно тщательно. Эти две обработки именно сейчас помогут надежно сократить численность вредителей количество болезней в саду, и помочь вашим деревьям вступить в вегетационный сезон оздоровленными, крепкими, без различных проблем. Не забудьте хорошие препараты. Не забудьте провести обработку и до новых встреч на нашем канале. С вами была Юлия Кондратенок и Процветок.